Да в одиночку бы дембельский аккорд этого сезона бомбануть без конкурентов приготовились огонь огонь он получил получил он ну но ну ну ну ну ну смотрите. Апорт! Дай! Молодец! Дай! Огонь! Так, я в него? Ну кто его знает, кто в него? Я попал в него. Конечно ты, а кто же еще? Ай, мой красавчик, без кругопочета не можешь. Дай! Дай!